Здорово. Как твои дела? Пиши в комментариях, мой личный секретарь. Возможно, опубликуют твои комментарии, если не в темах. Меня зовут Макс Санович, я представляю твоему внимание свой жизненный путь. Книга называется Беседы с современной молодежи. Поверена на практике, на для тех, кто держит доступных управлений на просторах интернета. В книге собраны все мои ошибки и падения, но, несмотря на все, я придерживаюсь своего пути. Это будет война без страха в голове. Я, как бывший веб-менеджер моего товарища, рекомендую сами как профессионал сайта строения. Адрес странички ВКонтакте 31605878. Итак, рассказ номер 12. Два способа попасть в талант Сегодняшняя история переносит тебя, друг мой, 10 ноября 2013 года. Скидывает мне ссылку на ролик на ютубе. Бабка реальный генера, чемпион по Mortal Kombat и Spider House 1996 года. Очень Релик. интересный ролик. Я побольше таких бабушек. А хе хе Интересные высказывания, как, как, как освободишься, почитай. Кандидаты не ищут работу в социальных сетях. Активные соискатели в социальных сетях, таких как LinkedIn или Twitter, не сильно повышают их шансы найти работу, являются исследователи. Социальные сети очень популярны среди тех, кто ищет работу или расширяет сеть своих контактов. Но когда речь идет о конкретных вакансиях, прибегать к помощи со социальных сетей вменяемо. Высшие специалисты, рекрутинговой компании. Пифа. Остальное здесь. Ссылочка. Для тех, кто может быть не поймет, о чем статья, сдаю верту. Хотелось бы услышать мнение на сей счет коллег, по несчастью, в поиске, может быть, какие реальные предложения от них же и сотрудников, Линка, для повышения КПД данного ресурса в 2013 год. Хороший конец, только если бы это все было правдой. Ты что делаешь? Ссылочки вскинул на Ты устой, как пол. Для проверки любого сайта. Саня, можно вопрос? Сударай! У Но нас сайт на остальные не похож? похож. Не поможет, а что? Как, попал, по, как попасть в отталок Яндекса? Як. Существует два способа попасть в отталок Яндекса. Первый, бесплатный. А еще долгий и очень часто недостижимый метод. Чтобы попасть в Як, нужно прочитать правила требования Яндекса. Если ваш сайт соответствует правилам, тогда подаем заявку сюда и ждем. Обратите внимание на то, что чем, чем больше список сайтов в которые относятся к ваш веб ресурс и, и чем больше ваш сайт похож на другие сайты, в этой категории тем меньше у вас шансов попасть в каталог бесплатно. И второй, платный. Даже он на 100% не гарантирует попадание в ЯК. При отказе на добавление на платной основе повторное рассмотрение возможно только через срок больше месяца. Вот дают мошенники какие-то прям. В Яндекс каталог принимаются сайты с интересной информацией для определенной целевой аудитории, сайты с уникальным полезным контентом, сайты с хорошим дизайном и понятной внутренней структурой. Во время рассмотрения платной заявки советую убрать все сообщения с сайта по продаже рекламы, ссылок к саму рекламу. Цена принятия в каталоге 12 500 рублей, с НДС 14 650 рублей. Деньги снимаются только в случае регистрации, а не просто подачи заявки. Вот, в моем случае сайта уже было значение птиц 120, напитая 6000 почти, почти <связывая> за два месяца. Был уникальный контент. Пода подавая заявку на бесплатной основе, не ленитесь написать хорошее описание к, к которое без договора того, что попадает под требования ядца. Прошло две недели, наш сайт принял в Очень быстро, быстро и просто, если соблюдать себя. Это было э, примечание одного из клиентов. Зачем вообще нужен Ярк? Нужен ли вообще? Первое. Чем выше ТИЦ вашего сайта, тем больше уникальных посетителей будут приходить на ваш сайт с Ярком. Если коротко, то ТИЦ и показывает порядок расположения ресурса в рубриках каталога Ярк» сайт. Второе. Если вы подаете ссылки по ТИЦ и наличие сайта в Ярк могут увеличить их цену в разы. Третье. Завоевание топовых позиций в Яндексе, ПВЧ, запроса. запросов. Иногда просто невозможно прибиться в топ без наличия сайта в Яндексе. Саня, вот здесь еще раз близки стою объяву. Работа на дому Джордж Хоу. А не а до, а кстати, не до дня. Короче, парень, парень приходит в церковь, отец. Мне нет, надо исповедаться. Ну давай, сынок, облегчи свою душу. Ну, а на той неделе, ну, я на той неделе подруге помогал шкаф купе собирать. Забрали, пошел дождь, она говорит, ну, куда Когда ты в такой дождь пойдешь? пойдешь, оставайся. Ну, и остался, и ее, короче, туханул. А несколько дней назад жене друга помогал обои клеить. Наклеили, и дочь пошел. Она, Она говорит, ну, куда ты в такой дождь пойдешь? Посиди, пока, пока подожди. И, и я ее туханул. А вчера другу в гараже машину, ремонтировать. И ремонтировали, ремонтировали дождь пошел. Он говорит, ну, куда ты в такой дождь пойдешь? Оставайся, выйдем. Ну мы добились, и я его туханул. Что мне делать, отец? Ты? Иди на. Уйди, отсюда, отсюда, пока дождь, дождь не пошел. <свят> <свят> вот тут вот еще объяву можно разместить. Mercatus.net <свят> и Trustor.com. Я Микатус тут сайт <свят> проверяю, знаю, и <один> естественно. <свят> Все, я <конец сказы> сказал. Подписывайся вдруг на мой плейлист. Каждую субботу ты будешь познакомым с новым рассказом. Из моей все жизни. Все честно, все по-честному. По ничего не придумано, все по-настоящему. Очень даже, даже интересно. Жизненно интересная штука. Раз. Все, пока-пока. Подписывайся. Подписывайся. Подписывайся. Подписывайся. Подписывайся на канал. Подписывайся. Подписывайся. Подписывайся. Подписывайся. Подписывайся педи педи педи педи педи педи